Долгожданные огни на елке зажглись, подарки получены. Дед Мороз и Снегурочка уже почтили своим вниманием. А это значит, что сказка и чудо в жизни этих ребят воплотилась. Анна Глазунова, Леонард Влетяров, Универньюз.